Друзья, всем привет! Компания TLC дарит в октябре месяце бесплатную активацию. Если вы давно не активны, и у вас здесь вот крестики светятся, вы должны, нет, давно не делали активность, вам компания дает возможность зарабатывать без обязательной закупки. То есть вам не обязательно покупать на 40 баллов продукт, вы можете активировать прямо сейчас свой аккаунт. Вверху есть кнопка «Free Restart». Вот видите, вверху здесь, с телефона вы там посмотрите, где у вас находится с компьютера, вот здесь. «Free Restart». И здесь пишет, вот видите, на английском, можете перевести, дословно это переводит, мы получили, подставляем вам спину, разблокируйте свои бесплатные 30 дней активного статуса – мы дарим вам месяц, чтобы зарабатывать комиссионные без личной покупки. В период с 30 сентября по 31 октября вы можете активировать свою учетную запись с помощью 40QV абсолютно бесплатно. И нажимаем кнопку. Нажали кнопку. Вот, и здесь пишет э, старт. Так, здесь много написано что-то, я не совсем английский, не Хорштейн. Так, О, здесь пишет, э, предложение погашено. Теперь, когда вы активировали свою учетную запись, пришло время приступить к работе. Вот несколько способов, начать зарабатывать. И здесь вот можете на паузу нажать и почитать. И давайте через время посмотрим, что здесь засветится. У нас у нас у нас засветится здесь зеленые. Что человек станет активным. Все, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить полезные видео. Пока-пока.